Есть некое а гляжи, что цель это нечто глобальное. Совершенно верно. И вот этот глобализм он над вами давлеет. Если человек не достиг чего-то в жизни архиглобального, жизнь им своя собственная перечеркивается и обесценивается. Чего ты достигнешь завтра, если сегодня со всеми своими результатами ты прожил 24 часа в сутки, и эти 24 часа под твой идеал правильного целеполагания и правильного время вложения не вошли, ты их берешь и вычеркиваешь из собственного опыта. Только потому, что в будхиале есть идеал. Цели это вот это, достижение цели это только такой формат. А другой формат это не цель, это ерунда. Соответственно, все, что ерунда, из опыта вычеркивается. В каузальном теле возникают дырки, которые Дырками быть не могут, они обязаны быть заполнены. Сознание говорит, природа не терпит пустоты. И если есть дырки в каузальном теле, которые вы не зафиксировали своим собственным разумным опытом, окружающее пространство найдет у вас эти дырки в момент заполнит своим. И в следующий раз, когда вам нужно будет построить себе цель, вы будете опираться только на тот опыт, который у вас уже есть. А в данном случае получается, что опыт этот в основном чужой. Я понятно объясню? Или еще разок? Нет, в принципе, понятно. Еще разок объясняю. В каузальном теле формируется опыт. Структура каузального тела говорит, опыт формируется step by step, то есть бусинка на бусинку, событие на событие. События запомнятся только тогда, когда им приписывается в сознании значение. Вот произошло со мной вот такое событие. Значение у него такое-то. Плохое, хорошее, неважно. Главное, чтобы оно было к чему-нибудь прицеплено. Если вы не цепляете значению события, доехал на троллейбусе там, от работы до дома, если это для вас ничего не значит, у вас из памяти этот кусочек выпадет. Соответственно, и из опыта этот кусочек выпадет. У вас в каузальном теле формируется белое пятнышко. Общее каузальное пространство периодически ну, с и делают вспрыски, пересчитать общее каузальное пространство людей и сделать его более или менее однородным, потому что природа не терпит пустоты. Так записано в алгоритме мира. Во все, в процессе этих вспрысков обычно это происходит в темное время суток, во время сна, когда все люди спят, когда они этот процесс не контролируют. Эгрегоры перемалывают общее каузальное пространство, и на этом миксе, на этом, в этом блендере да, делается некая каша, сообразно, из этой каши заполняются вам ваши дырки в каузальном теле, то есть с точки зрения эффективности вашей жизни эгрегоры делают для вас дело благое, они заполняют вам то, чего вы не сделали сами. Своим, да? Ну разумеется, своим, не вашим. То есть среднестатистически взвешенный опыт человечества записывается вам в каузальное тело, то есть как у всех. Соответственно, на это место лепится некая событийная программа, как у всех. Когда вам надо реализовать какую-то цель, информация приломится через этот кусок каузального тела, вберет в себя информацию того опыта, который записан там, и спроецируется на ментал в виде цели. И ваша цель будет вести вас немножко в другом направлении, несообразно вашего опыта, несообразно вашего целеполагания, не сообразно общего каузального фона. Каузальному полю эгрегорам это очень выгодно. Почему? Потому что оно простраивает события, это задача, одна из задач эгрегора, простраивать события для живущих. Эгрегоры имеют Ну, скажем так, выгоду тогда, когда события, простроенные ими для людей, имеющих свободную волю, берутся этими людьми добровольно. То есть есть события, люди в него со всей души. С этой точки зрения Грегор считается победителем. То событие, которое он создал для людей, является для людей важным, потому что они его берут добровольно. А как они могут его не взять, если у них в их каузальном теле, в их каузальном поле записана значимость этих событий? Если событие подобного рода произошло, значит, это нормально, говорит сознание, потому что ожидание этого события есть в моем каузальном теле. Троллейбус должен подходить, и я должен ехать на этом троллейбусе. Все нормальные люди приходят на работу к 8 утра, я тоже прихожу на работу к 8 утра, я нормальная. Все это называется программирование человеческого сознания. Если вы сами не забиваете себе свой собственный опыт в сознании, за вас это обязательно сделают. Еще и скажут, мы сделали для тебя благо, ты лентяй, ты сам не сформировал себя свой собственный опыт, мы тебе, за тебя это всё сделали. А чем мы это сделали, какими событиями мы заполнили твое каузальное тело, то уж тут претензий не предъявляй. Чем надо, тем и сделаем, понятна логика? Вот. Поэтому чем больше целей вы себя осознаете достигаете, вот как Миша рассказывал, да? записал пищу целей, вычеркнул, что достигнуто, вот эта птица, которую вы себе поставили напротив каждой цели пусть формально, пусть это нелепо с точки зрения глобализма, и тем не менее для подсознания и для сознания огромнейшее дело. Он запомнил себя сам. Я этого достиг. Я это смог. Я сдал зачет. Я прочитал эту книгу. Я написал это письмо. Я составил свои планы на день и все их исполнил. Значит, это полезно, что очень когда... это очень не... Раньше ваше каузальное тело, ментальное, было достаточно свободно, оно могло запоминать. Сейчас оно полно. Тем самым мусором оно залеплено той самой ватой, которую вы получили от окружающего пространства. Поэтому теперь надо двойное усилие совершать, а то и тройное, чтобы зафиксировать в своей памяти важные события. Только по одной простой причине. Нет опыта фиксировать их постоянно. Но как только этот опыт у вас появится, я вас уверяю, через месяц другой вот такой вот практики ежедневного прописывания целей и ежедневного их отслеживания, вы увидите, насколько сильно изменилась ваша память. Раз. насколько активнее стали выполняться ваши цели 2. Но это, конечно, вот то, что мы сейчас пишем, это еще не все. У нас еще четыре столбца впереди, мы да, которые мы, мы, мы будем анализировать. Но тем не менее, это уже первый шаг, который уже вам показывает, насколько вы высоко цените самого себя. Потому что если цели 3, это говорит о том, что вы нифига себе это высоко не цените. А вот если целей 40, 50. Это говорит о том, что вы себя цените, вы себя уважаете, и время свое, и желание свои имеют для вас ценность.